Пельмени по таежному в суете будем в работе, по осознанной необходимости как-то незаметно и выходные с праздниками превратились в трудовые будни. Не хватало времени и для своевременного нормального питания. Завернешь в буфет, окинешь взглядом привычный набор блюд. И не знаешь, что ей выбрать. Да и с годами. И аппетит. аппетита особенно нет. А тут взгляд упал на глиняные горшочки. Пельмени по -тайонам. Новое блюдо. Надо попробовать. При покупке единственное спросил. Не вчерашний? Да что вы! Только что принесли. Наисвежайшие, ответила буфетчица первой же ложкой насторожился. Что-то не так. Помешав ложкой в горточке, взял второй пельмень. Медленно попробовал. Вроде тесто сыро, сырое. Помещал еще ложкой и посмотрел на остальные. Да, да, тесто сырое. Обратился к пельмени. Пельмени не давали тесто сырое. Помешав ложкой и посмотреть на пельмени, тупичка отвергла мои притязание. Что вы привредничаете? Нормальные пельмени, садитесь и кушайте на здоровье. Сел за стол и помешав ложкой, достал пельмень и увидел, как тесто стало расплываться с него. Я возмутился, почему я должен себя насиловать и есть то, что мне стало противно. Я вернулся к стойке, и отказался есть такие пельмени. Вызвали рукодельницу, сотворившую этот кулинарный шедевр. Тщательно помешав ложкой, она твердым взглядом, полным презрение, уперлась в меня. Слопал пельмени, и еще что-то хочет. Я с удивлением увидел, как она ложкой крутила пустой бульон в горшочке. Видимо, сырое тесто... Растворилось в непомешивании, а богатый весной фарш Не добавил видимой густоты в бульоне. Да, в покинул меня, и я ничего не смог ответить.